Шесть с лишним, соточка земли. Домик двухэтажный. Смотрите, сколько зелени. Что-то соседний помещает. Сколько комнат я нашел? Раз, два, три, четыре, пять. Пять комнат, одна из них сортир. Это еще дополнительных сто квадратов. Пожалуйста, здесь делаем мангальную зону, делаем место отдыха, лежаки. Приветствую, уважаемые телезрители. Привет вам, огромный-огромнейший из города Сочи. К вашему вниманию сейчас будет кукла-дом на идеально ровном месте. Он прекрасен, он божественный. И вы сейчас в этом убедитесь. Подхожу к кнопку Нажимаю, происходит Волшебство, ворота отъезжают Я проникаю Так, что-то, а, датчик на открывание Не показывает таким образом Смотрим внимательно, дорогие друзья Как смотрится это произведение искусства А, это вот эта кнопка, наверное, включает фонарь, да? Опа, да, есть Смотрим внимательно, вот такой вот классный дом Так, надо ворота закрыть что это он? Давай закрывай закрыли. Смотрим сюда, дорогие друзья. Здесь у нас классный дом. Реально, реально. 210 квадратных метров, дорогие мои. Мы в Адлере. Смотрим вокруг. Смотрите, какие красивые дома. И этот домик, он кукла. <coughs> ну и сейчас мы исследуем эту куклу. Смотрим внимательно. Вот так вот вы заезжаете, да, отсюда, во сюда. Ставите свои 2-3 автомобиля. Здесь же у нас место подмойки, для мойки Керхера. Сейчас я пойду покажу вам это, дорогие мои друзья. А вот так вот есть! Давление есть, значит все хорошо. Будет здесь работать керхер. Мыть ваши автомобили, представляете? Еще раз. Смотрим по территории. Внимательно. Большущая территория. Знаете, сколько территории у нашего домика? Ни за что не догадаетесь. Правильно. 6 с лишним соточка земли. Домик двухэтажный. Смотрите, сколько зелени. Я пойду потопчу вашу зелень, пока вы ее не купили. И пойду вокруг домика обойду. В общем, у нас здесь 6 с лишним соточка земли. 210 квадратных метров. Сам дом, то есть непосредственно полезная площадь с возможностью сделать эксплуатируемую кровлю. Но мы сейчас до туда еще доберемся. Идем по территории, хожу, брожу и сразу же представляю, что здесь можно сделать вам, дорогие друзья. Здесь вам будет и бассейн, и беседка, и соседи у вас никого нету. Вон одни лопухи торчат в окно. И здесь вот, смотрите, весьма неплохо. Даже можно немножечко маленький посолить. Посадить тут всяких огурчики, помидорчики. Мало ли у кого тут петрушечки захочется. Есть земля Чернозем. Тут вот у нас вижу глинка. А с этой стороны у нас чернозем. Большой земельный участок. По меркам Сочки. Сочи, да, 6 лишних соточек земли. Извини меня, дорогие мои. Это дофига. Я бы сказал, даже дохренища. Так, ну ладно, идемте-ка, давайте-ка сюда. Здесь в реале реально можно... Что-нибудь строить, обустроить, сделать. Вот даже кузнечик здесь, вижу, сидит. Видать, хочет что-то себе прикупить. Иди давай, прыгай отсюда, блин. Не холодно же, вот он сидит ленивый. Богомола я не увидел. Ну и нафиг он нужен. Идеально ровное место. Мы в Адлере, дорогие мои. Улица Петрозаводская. Домик куколка. Так, вид сбоку еще раз смотрим. Надо запомнить данный дом. Вид сбоку, как говорится. Профиль фас, -фас. Вот такой вот кукладом. Теперь, дорогие мои, идем. Идем вовнутрь. Надеюсь, что там не темно. На улице у нас пасмурно, но э, там у нас окна получаются, что тонированные. Все коммуникации здесь центральные. Классная входная группа. Окна тонированы. Исходя из этого, мне кажется, что в домике может быть тепло. Для этого открою я дверь и окно. Смотрите внимательно. Там наверху у нас световые панельки. Там у нас по периметру светлячки фонарики. С одной стороны у нас, видите, клинкерный кирпич. С другой стороны у нас декоративная штукатурка с элементами вентилируемого да. Вот так вот. Так, что у нас здесь внутри? опа она. прихожую видно. Вижу я. Вот он, тот самый Керхер. Купите квартиру. Квартиру этот данный дом. Керхер вам в подарок, дорогие друзья. Так, видим, как дом раздваивается, то есть налево уходит и направо. Что-то темновато, да? Ну и ладно, поворачиваемся налево. Слева направо это у нас что? Это у нас что-то типа кухня-гостиная. Скорее всего, да? Окна действительно тонированные. А, да, наверное, это кухня-гостиная. Пойдем дальше туда. Если это кухня гостиная почему с нее нет выхода? Выхода. Так, там вообще тупичок какой-то. Здесь опять а тупичок. Тут еще какая-то комната. А, ну, не знаю, санузел, наверное, огромный. Здесь у нас еще какая-то комната. Короче, вижу две полноценные комнаты на первом этаже. Там у нас еще дополнительный тупик. И тут еще один тупик. Короче, две Три комнаты полноценных на первом этаже. Поднимаемся повыше мы уже, потому что там, скорее всего, будет светлее. Единственное, мне вот кажется, почему здесь не вы сделали выход с кухни. Грубо говоря, на террасу. В городе Сочи грех такое не иметь. Так, будем смотреть здесь слева направо. Так, что здесь у нас? Затонированный, значит, санузел. Идем далее сюда. Оба-на! Классная такая квартирка. Квартирка, говорю, комната. Так, давай окно откроем уже, светлее будет стопудово, блин. Заодно посмотрим, что там соседи у нас. Так. О, классный соседский домик такой вот. Обалденный. Разворачиваемся. Здесь у нас что? Это наш земельный участок. Земельный участок реально 6 лишних соточек земли. Это здорово, дорогие мои. Закрываем. Новенький, реально нулячий. Муха не валялась еще и не, ни разу не обосралась. Идем дальше. Высокие потолки. Следующая комнатка. Так, где балконы? Балконов не видно. Видно или не Видно? Давайте сверху взглянем на нашу территорию. Своя ТПшечка, трансформаторная подстанция. Наш земельный участок, он действительно большой. И, конечно же, вот такая зеленая тихое место. В принципе, мне здесь начинает нравиться. Пока я здесь нахожусь, тихое, спокойное, обалденное место. опа она. Что это здесь у нас, дорогие друзья? Что это мы здесь видим? Видим мы большую комнату. Такая вот, ризь, два окна. Выходим мы сюда. Что это у нас? Наш земельный участок. Соседи. Красота. Оборачиваемся. Раз, два, три окна. Вот такие вот дела. Пойдем теперь в соседнее помещение зайдем. Что-то в соседнее помещение. Сколько комнат я нашел? Раз, два, три, четыре, пять. Пять комнат, одна из них сортир. Так, и вот она, грубо говоря, пятая. Но это не сортир. Вид с другого ракурса в сторону. Вот тут видим соседний участок такой. Он еще не освоен, Значит, тут, возможно, частный дом построится. Такой же, как и этот. Будет хорошо. Технология строительства. Монолитный каркас с заблоченным заполнением. И вот я вижу лестничный марш. Куда ведет наш этот лестничный марш? Правильно, на эксплуатируемую кровлю. И вот я выхожу. Вижу, что произведена гидроизоляция. Большущая эксплуатируемая кровля. Сам домик 210 квадратных метров. И вот здесь вот непосредственно, где нахожусь с вами я, это еще дополнительных 100 квадратов. Пожалуйста, здесь делаем мангальную зону, делаем место отдыха, лежаки, детскую песочницу какую-нибудь. Тут чего вы тут еще? Беседку, беседку всякую фигню организовываете. Ну, что так? Весьма неплохо, зато какие виды, посмотрите, вокруг да около. Там вообще красота, природа. Люблю природу, любите вы природу. Тихое, обалденное, спокойное место. Да, и соседи минимально. Вот он, наш земельный участок. Нравится вам это место? Если вам это нравится, жду вашего звонка. Мой номер восемь девятьсот восемьдесят восемьсот восемьдесят семь семь. Этот дом продается. Ну и еще раз, дорогие мои, 6,5 соток земли, 210 квадратных метров, два этажа, далее еще 100 квадратных метров, эксплуатируемая кровля. 6,5 соток земли, большущий земельный участок, коммуникации центральные, идеально ровное место. Заходи, делай ремонт, живи. Сделки регистрируются в ипотеке, по договору купли-продажи, материнский капитал, рассрочка, что хотите, дорогие друзья. Вообще, как вашей душе угодно. Кайфовый дом в Адлере на идеально ровном местом. 200 в тихом, спокойном месте. Вокруг зелень, природа, горы. Кайф в Сочи. Жду вашего звонка. Мой номер 8-918-880-0747. Будете здесь жить, кайфовать, балдеть и ставить лайк. Ну и ко мне обращайтесь. Обязательно. Мои дорогие, домик ждет вас. А я вашего звоночка. Все, не буду делать вам мозги. Пора идти, как обычно. До чего техника дошла. А вы дойдете до меня. Купите дом в Сочи с моей помощью. Правильно, естественно. Увидимся, пока.